Мои глаза открыты и подняты вверх. Я хочу увидеть солнце. Я знаю, что оно там, за облаками. Яркий оранжевый диск, от которого зависит все живое. Солнечный свет. Я жду его появления. Но его нет. Лишь медленно падает снег.